Продолжаем нашу подборку интересных деталей и фактов из серии игр Готика. Только в этот раз в выпуске целое будет посвящен одной игре Готики 3. С начала выхода Готика 3 претерпел огромное количество модификаций разных патчей. Поэтому облик, который задумался разработчиками местами, уже существенно изменился. Например, один из комьюнити патчей оптимизировал пасхалку на ферме Бена. Кто же такой Бен? Бен – это дерзкий фермер недалеко от Релиса. Ему не нравятся наемники орков, и ему не помешает задать хорошую трепку. «Проваливай! У нас и так проблем хватает!» А посылка заключается в том, что во время боя свиньи и коровы собираются вокруг драки, начинают наблюдать за боем и даже махать головой, как бы поддерживая своего фермера. Но когда все заканчивается, живность возвращается на свои места, заниматься своими делами. Эта механика осталась только в ванильной версии игры, а лучший источник ванили, конечно же, Steam-версия, которая по-прежнему запускается, но без танцев с бубнами язык установить не получится. Ну и, к сожалению, в коммунити-патчах эта механика сломана. А сломана она потому, что хотели оптимизировать скрипты, что вышло с определенным успехом. Фризы все равно остались. Кроме того, Бен сам стал источником отсылки первой части игры, и в одном давнем ролике я об этом уже рассказывал. Дело в том, что фермер делает вид важного человека, знающего много влиятельных людей. Я не слуга. Я знаю очень влиятельных людей. Однако, когда попросишь назвать его имена, он начинает путаться в показаниях. Кого? Не э -э орков на раскопках возле храма на юге, например. Кого именно? Э -э надзирателя. Да, да, да можешь, именно Надзирателя там. Как его зовут? Я не помню уже. Эти орки все на одно лицо. Я не верю ни одному твоему слову. И все это напоминает первую встречу с Гамезом, который пытается вытащить из героя имена уважаемых людей за барьером. С кем говоришь, ты знаком? Коргалом. И. Не моя проблема. несколько фехтовальщиков И в новом лагере. еще. Но поскольку герой уже был в такой ситуации, Бену его не провести. Поэтому фермер получает хорошую трепку: Я не верю ни одному ты твоему слову. Следующая интересная деталь касается великого города ассасинов Фиштара. Иштар, вероятно, самый старый город, основанный Зубином по воле Белиара. Его окружает большая стена, а сам город процветает благодаря дании, которую устроил Зубин для темных магов. Город имеет статус столицы ассасинов, однако забавный факт. В городе можно найти поверженные знамена короля Робара II. Как они там оказались, можно только догадываться. Ошибка ли это разработчиков, либо ассасины вывесили флаги и трофей, сказать сложно. Но если у вас есть идеи, пишите в комментариях. Сами же ассасины тоже отличились оригинальностью. Ни для не секрет, что они служат темному богу Беллеру, правой рукой которого был слуга Спящий. Поэтому на флаге ассасинов из Варанта имеется уже знакомая все маска Спящего из первой части игры. Но на самом деле многие путают лицо Спящего с его маской, потому что такую же маску можно увидеть на статуе Беллера, как во второй, так и третьей части игры. То есть это просто символ темного бога, которому служат ассасины. Следующая пачка интересных фактов касается разных пасхальных персонажей и существ из Готики 3. Первое такое существо можно призвать с помощью кодов называется она морская чайка. Моделька прорисована где-то наполовину, а за ее убийство дают даже немного опыта, но такую встретить в игре сложно. Еще одно похожее создание это гриф, который, судя по модели, должен все-таки летать а не плавать по земле. Некоторые модели грифов можно все-таки встретить в ранних версиях игры на перевале варант, однако сейчас они стали настоящим раритетом. Кроме того, в Готике 3 даже есть киты. При спавне моделька появляется прозрачный, но сам код работает и что-то активирует. Еще один пасхальный персонаж – это Фидель Кастро, которого можно призвать только с помощью кодов. Одет он в одежду друидов, а главный герой может сказать ему «Да здравствует революция!» «Да здравствует революция!» Персонаж он тестовый, и после разговора с ним даже появляется тестовое задание – убить тестового босса. Замолчи, я хочу, чтобы ты вернул мои товары. Тестовый босс тоже есть в игре, его можно призвать с помощью кодов. Выглядит он как Фидель Кастро, товаров у него никаких нет, поэтому задание не выполнить. И на этом вся история заканчивается. Следующая интересная деталь касается роба ассасинов. Всего в игре есть несколько разных моделей брони ассасинов. Первые две имеют длинную рукава и скрывают руки героя. Однако самая лучшая элитная броня ассасинов имеет более открытый вид. И после надевания такой брони, руки безымянного приобретают загорелый оттенок и немного меняют свою форму. Посох Вечного Странника – древний артефакт, который появляется только в третьей части игры. Посох принадлежал вождю кочевников, который жил в Арантии и путешествовал по пустыне. В будущем, когда к нему пришел его бог, он выбросил свой посох и взамен получил скипетр Варанта, который дальше попался в руки к зубину. Забавная отсылка заключается в том, что если посох показать Ксардосу, то он скажет, что посох ему кажется очень знакомым, и он уже видел его раньше. Сложно говорить о связи между вечным странником и Ксардосом, потому что жили они в кардинально разное время. Но сам факт остается фактом. Кроме того, посох имеет модельку очень похожую на посох, который использовал Гендальф из Властелина колец, и в одном из интервью разработчики признались, что вдохновил их именно посох Гендальфа. В своих роликах я часто рассказываю о вещах, которые можно встретить в альфа-версии первой части игры. Однако третья часть также имела свой альфавит. Мир альфа-готики сильно отличался по цветовой гамме и освещению от оригинала. Мир той готики был более темным и мрачным, что в целом всегда характеризовало серию и добавляло атмосферности. По какой причине гамма и текстуры были изменены на что-то более светлое, сказать сложно. Но на мой вкус, мрачность это то, что всегда должно оставаться в готике. Лага – небольшое поселение в Варанте, известное своими плантациями болотной травы. Недалеко от поселения, если проплыть по воде, можно найти пещеру, на потолке которой есть странное свечение. Оно не выполняет никаких функций и взаимодействовать с ним нельзя. Однако, если вспомнить связь болотной травы архидемона спящего из первой части игры, можно подумать, что Лага, как болотная столица, как-то связана с этим явлением. И если вы не в курсе, как связан спящий с травой, то именно в своем видении он заставлял собирать и курить болотных сектантов, Поскольку тот ослаблял разум и делал их слабыми для влияния демона. Кротокрысы это частое явление, начиная с первой части игры. Они часто появляются на артах и в начале первых двух частей Готики, однако в Готике 3 встретить не получится. Тем не менее, любопытные гатаманы все-таки нашли в коде гильдию кратокрысов, то есть существо все-таки должно было появиться в игре, но что-то пошло не так. Морасул ⁇ один из крупнейших городов Варанта. Морасул ⁇ это золото, бизнес и ледяное пиво. А, Морасул ⁇ золото, бизнес и холодное пиво. К Морасулу также есть несколько интересных отсылок и пасхалок. Например, на строительных лесах рядом с Ареной есть надпись Минх на одной из досок. А Минх это имя 3D-дизайнера, создавшего доспехи в Готике 3. Кроме того, к Морасулу есть интересные отсылки из Аркании. Там есть шпионка короля Рабара III, с именем Зира. И в одном из диалогов она рассказывает, что до того, как наш безымянный стал королем Рабаром Третьим, она пыталась украсть его кошелек в то время, когда он находился в Морасул. что является довольно интересной деталью. Ну и последний в этом видео факт касается излюбленной еды безымянного. Мясной жук – это безобидное насекомое, которое встречается во всех частях Готики. Первый, кто знакомит безымянного с этой едой, повар Снав из первой части игры. От него можно получить первую ежедневную порцию с тушеным жуком. У меня тут новый рецепт. Рагу из мясных жуков по-сневски с грибами и рисом. Ты хочешь, чтобы меня вырвало? Сначала называется просто «Рагу из жуков». Однако к третьей части герой начинает особенно любить это блюдо и называет им «ям, ям вкуснятиной. К сожалению, перевод есть не в каждой русской версии, но держу вас в курсе. На этом с интересными деталями в этом видео все, Но это далеко не последний ролик. Поэтому с тебя комментарий и лайк для продвижения готики на ютубе. Ну а с меня еще одна часть деталей, посвященная только третьей части игры. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.